Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый под от компании Вапореза под названием «Люкс Кью». Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели есть логотип компании, название девайса и изображен сам мод в цвете, который ждет нас внутри упаковки. На противоположной стороне у нас все как всегда. Технические характеристики, комплектация и скретч код для проверки на оригинальность. Открыв коробку, мы первым делом видим небольшой конверт, в котором расположилась инструкция и гарантийный талон. Под ней находится сам девайс с предустановленным картриджем, также есть дополнительный картридж картридж и кабель USB Type-C. Внешний вид новинки очень сильно похож на своего старшего брата Lux PM40. Разве что цветные вставки заменены на монотонные и выполнены под крокодилью кожу. На корпусе этого девайса нет ни экрана, ни кнопок. Это обуславливается тем, что он стал гораздо тоньше и меньше. Type-C разъем для зарядки перенесли на обратную сторону вейпа. На лицевой стороне вместо кнопки остался лишь один светодиод, который поможет нам разобраться с зарядом аккумулятора и расскажет, нам работает девайс в данный момент или же нет. Поскольку у девайса нет кнопок, то напряжение на картридж подается посредством затяжки. Внутри этого девайса расположился аккумулятор на 1000 мАч, что очень неплохо для таких маленьких размеров. Зарядка осуществляется силой тока в 1 А. Это означает, что до полной зарядки, то есть от 0 до 100%, нам потребуется максимум 1 час. Картриджи, на которых работает LuxQ, Q, являются неразборными. Внутри этого картриджа находится испаритель на сетке с сопротивлением либо 0,8 Ом, либо 1,2 Ом. Объем у этого картриджа стандартный и составляет 2 мл. Эти картриджи открываются довольно необычно, но при этом удобно. Беретесь за верхнюю часть, то есть за дриптип, и идете на излом. Оп! Все готово. Удобство заключается в том, что вам не нужно доставать картридж из устройства, когда вы хотите его заправить. Вы просто снимаете верхнюю крышку, заправляете его и защелкиваете. Готово. Вы не поверите, но в этом девайсе есть даже регулировка обдува. Для того, чтобы изменить силу затяжки, вам нужно вынуть картридж, повернуть его на 180 градусов и установить обратно. Готово. В конце этого ролика могу смело сказать, что это хороший девайс, у него приятная вкуса передачи, он отлично подойдет как для новичков, так и для пользователей со стажем, он отлично передает никотин и у него довольно приятная затяжка. Ну и еще нельзя не заметить его довольно большой аккумулятор, которого смело хватит на один день при умеренном парении. А с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.